Всем привет! За этим свадебным букетом спряталась самая счастливая пара за все сезоны украинского реалити-шоу «Холостяк». Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Теперь они официально муж и жена. Известный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница из шоу «Холостяк» Даша Квиткова поженились сегодня, 20 мая. Влюбленная пара официально зарегистрировала свой брак в Киевском ЗАГСе. Об этом сообщается на странице проекта «Холостяк» в Инстаграм. «Больше не холостяк, больше не холостячка. Поздравляем Дашу и Никиту с этим волшебным днем и искренне желаем неиссякаемой вечной любви. Будьте счастливы!» – говорится в поздравлении. Она стала моим сердцем, огромная его частью, теперь и официально моя. Just Merit написал Никита у себя в соцсетях.